Всем привет, меня зовут Макс Риском. Эм, что я вам тщательно не рекомендую, заходить сюда и показывать ваш мой бтс адрес Я не знаю... Зачем. Не, ну конечно можно. Ох, кстати, вход. Да, это то, что мы фопулили... Блин, дата показывается. В общем-то, да, это было вчера. Сегодня я расскажу вам официальный сайт.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 Руководство использования. Вот это вот очень тоже важно. Кто вообще не знает, что такое биткоин. Кстати, кто не, кто не знает, что такое биткоин, заходите по ссылке. Там потом отображается и ходите типа, на этот вот бтс-банк. Бтс-банк, обмен банк, купить биткоин. Я все расскажу. Капец. Первый раз, поэтому так как-то... В общем-то, тут должно быть все, да, написано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 2x факторский авторизация вроде бы она тут должна быть на их авторизация активизация вот даже предложение для этого в play-marketing почему мы рекомендуем хранить биткоин ну, во первых они с 2013 года тут раньше биткоин рождался в 2009 -м, 2008 когда еще учился? учился в школе вот а когда создали официальный 2013 там, конечно, там были другие, но там были такие заморочки. Я тоже пытался войти раньше, ну там тяжело. А тут проще, просто пароль, все, любой пароль и сразу же самое лучшее это безопасность. Да, штуку придумали безопасность, там легче стало. А вот даже курс отображается. Поэтому служба поддержки можете любому написать офигенно. Некоторые вопросы, которые вам могут заинтересовать, вероятно уже имеют э, ответы. Можно найти их здесь, как видите, точно. Э, Правила участия ПП, партнерская ссылка. Нужно, чтобы вас подтвердили. Читать нужно здесь. Правила участия в партнерской программе. Вот пополняйте В рейтинге рекоменду... я так вот делал. Нажимал сюда, вот и все это делал. Также можете нажать автоматически покупка биткоины. Если прям нужно его купить. Если вы считаете, что он сейчас дорогой, потом куплю, то не отнимайте, конечно же. Почему я прям сейчас купил? Потому что история курса. Смотрите. Так, блин, жаль, что тут даты нету. ну вроде бы это было вчера. Вот это вчера я тут прям... Или тут... тут упал, нужно сейчас покупать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 Кошелек создали в 2013, а биржу в 2016. Офигеном. Биржу. Не так давно. Поэтому кто раньше зайдем, то что получит. -хо -хо. За три месяца упало, поэтому я покупаю здесь. Это сейчас лет вот. Май 24, так, вот 10 и 7. 1 июня. 1 июля. Вот. Вот. 1 июля. Вот. Оно вот дальше упало, прикиньте. Нет. да, да оно упало на пару биткоинов, Нужно было буквально раньше, но ну, все уже. На следующий месяц. Только вот не спешите там на ну, тратить, Тысяча нормально, все, пробовали все. Это хранилище, охраняющее биткоину, как это вот золото в интернете, вот, в принципе золото тоже вроде не можно купить кусочек замотает вам чтобы вы хранили у себя дома а тут э, будущее биткоина хранится у вас прям в интернете можете сейчас набрать насчет этого про золото что нам да, можно выдержать в руках спрятать где-то его и дать будущим поколениям или же создать до да, аккаунта кучу вот тут бтс банк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 Вот ваш кошелек биткоин вы можете перевести сразу на грюни. Вот, так же самое, вот вводить адрес получателя, цифры, буквы, строки, карточки, переводы 24, самое тут лучше. Может, конечно, другие тоже. Они сказали, там, когда я заходил на сайт, сказали, мы все банки принимаем в Украине, потому что точка юан также .ru .som а только .som там там не сайт там просто главное чтение у каждого сайта для авторизации есть свой пин если вы с какой-то стороны ну, выбирайте конечно же а соединенные штаты я вот не знаю какая точка .net можно прой прямо сейчас так, по -быстрому вот так по-быстрому и все вот прям сейчас копировать точку тоже блин, скопировать точка .нет, нет, вот не получается. значит другая страна или вообще не, не, не вообще не понимаю зачем вот .сом, бтс банк .сом прям знайте официально. вот он это инструкция переводчик сразу ванн английский этот банк закрываем закрываем комиссия ух ты -мо, какая комиссия поэтому я вам не рекомендую так 20 ну только одно тут можно так и делать <смех> да если перевести прямо так нужно продать прямо так не советую вот этого делать огромная комиссия что это за комиссия это комиссия 4% Но ну, в принципе если вы Прям ссылку вот нажимаете потом подтвердить вас ждут вам проверить вас в вот этом напишите с какой социальной сети вы будете размещать ссылку все в этом духе до да, с 18 плюсом тут такое не написано но чтобы прям пополнить то нужно если эта опция выключена то Вся сумма зачислена на баланс ЮА. Э, комиссия 4% снимается, а сумма пополнения после, после зачисления, после операции UA. Вот перевод. Как видите, сколько у нас комиссий набрало, смотрим. Это уже очень интересно. Э, 100 гривен. 100 гривен? Вы, вы, чё вообще? 100 гривен. Я думаю, на следующий месяц, месяц, я тут не буду пополнять. 100 гривен, это для меня много тоже, как-то. Но для первого эксперимента... Можно. Можно. Как на день рождения 1000 грин подрив. Все. Да, у меня тоже будет 1000 грин. Кстати, раньше у меня было максимально, когда мне дали день рождения 200... Не вообще было 150... 50 грин не 100 гривен, часто было 100 гривен, потом 200 гривен, потому что экономика росла, а биткоин рос, или что там, доллар тоже рос. Может внутри сейчас бит, биткоин. Почему я именно купил биткоин, да? Потому что он начал дать, вот, значит, биткоин на грин И сначала гривен на биткоин. А в чем тут дело? Ладно, сейчас покажу. Вот, на Ждите. Ну, Раньше я тоже мог купить биткоин, но у меня тоже не было 18 точно. Ждите. Вот он, вот, вот вот вот. Сейчас максимум, смотрите. Такого какого года? 2010. -го. А этот биткоин, вроде бы рос, рос. 2009. -го. Вот тут только он на пике. Вот этот пик. Вот он. он, падает. Но я не верю, что будет падать, уже будет расти. Потому что уже Как думаете? Да пом... вот почему я взял вот почему я взял потому что вот так вот где первый у нас черни? Эээ... Юлия, червя эээ юля червень не... лупы не точно 1 копеек а, чем тут 00 а я понял теперь цифры не отражается вот тут у нас ээ, в конце 15 а тут у нас в конце 10 блин еще меньше наверное yeah. uh -huh. uh -huh. 1 дальше 11 это каждый день, я понял. Кстати, вот и видеоролик по биткоину там было. Но на душу слишком много. тихо тихо тихо тихо тих. Там было доказано, что это никакой банк не будет связываться с этим банком. А вот когда производит много банков, как-то плохо плохой переводчик. Ну, в общем-то, этот биткоин кошелек никому не служит. Никакой стране не служит, Не служит, поэтому.. Обмануть тут думаю не нужно. Говорят, что биткоин понят, говорят, что биткоин растет. Попробовали. Рискнули.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 Как-то так вот. Что им рассказать, например, если он прям... ой, Прям только что что-то изменилось. Прикинь, не только что. Цена продажи-покупка. Она изменилась только что. Я ничего не видел. Все. Вот, -во -во -во, сейчас посмотрим что у нас. Она а снова упало, Вы что, прикалываетесь? Э -э сейчас включу эту штуку. Хо-хо. Так, э какой-то... Во, второе. Ну, 7.00. Понятно все Сейчас, если понял, понял. Прям... Каждый час меняется статистика и покупаешь, продаешь. Вот если бы прям я бы вчера бы продал, где там трое сейчас. Я помню время. Я купил 1 июля 20.00, подожди. Вот вообще, вообще. А, блин, не дошел 20. 35. Подожди. Нет, блин, я не нашел. Ну ладно, в принципе. Это была статистика проверка. 20-35. Вот тут я был. Вот тут я был, блин. Рядом с этим, кстати. Должно быть тут. Но оно было бы не успела. Ой, ладно. Теперь, когда мы тут купили, мы имеем право продать где-то здесь. Вот именно здесь. Ну, и здесь тоже. Это расчет. Но сейчас мы не можем продать, потому что мы попадем в минус. Это точно. Сейчас, чем по тебе просмотр, самый Макс риск. Рекомендую или не рекомендую. <кхм> Но если смотреть на глобальное... Тут купите тут продаете плохо или тут прям сейчас купить вау как зло упав сучку бам вырос бам продаю здесь либо ты вскочался выскочил здесь блин сейчас хотел продать не успел продаю здесь получить хоть какие-то центры в принципе да есть смысл за одну неделю а за три месяца покупать есть смысл тут купить ту продать думаю три месяца нет только биржа на 7 дней тут только тут самые активный на год вот. 914 ну в принципе в принципе 914 минимально ага тут есть 807 точно тут можно было тоже за один год можно за три месяца как-то рискованно потому что она выросла потом она, бэм упала ну в принципе если вы прям будете мастером right, все. не рекомендую так делать но это биткоин попробовать минимум 1000 гривен и пробуйте всем просмотром самого был макс риск Всем удачи, пока, только я уже не сказал, что тут можно отдать на биткоин. Тут можно отдать... Так я не понимаю, зачем это нужно. Перевод BTS на другой кошелек. А, вот для чего он нужен. А я то думал, это точно? Я, по-моему, вообще-то ничего не классов, поэтому ничего не буду класить. Вот, вывести. Я вводите карту. Даже привода 4 вводите минимальная сумма 250 гривен другие банки тоже 250 гривен успешно вот потом будет вывод если поиграем потом. возможно я выру, возможно я все проиграю всем удачи и всем пока при, вов... при выводе на не гривную карту курс конфисации выплат устанавливается банков выпусти на ваши карты то есть проблема будет с этим думаю справимся очку opener ствен楼檢子